Я сам-то уж не молодой, малопривлекательный. Вот, живот растет, а на голове все наоборот. Вот, так что мы с тобой два сапога пара. Изменять я тебе не буду. Ты мне тоже не будешь, кто на тебя польстится. Так? Это, это как же понять? Ты мне что, в любви изъясняете, что ли? А что я сказал? Я ничего такого и не сказал. Любить я тебя буду, и получка обещают давать.